Друзья мои, всем привет! Сегодня решил провести небольшой эксперимент по разбору вот таких вот картриджей. Э, недавно я на, был на объекте, там где заказчики попросили поменять картриджи, и один из картриджей, в общем, я с собой взял. Э, сейчас мы его осмотрим, что у него внутри, для того, чтобы хотя бы наглядно представлять о его содержимом. Потому что вот эти колбы, они уже готовы, их можно просто... Вкручивать, снимать, то есть это можно делать самостоятельно. Там никаких ключей, ничего дополнительного не нужно. Просто вот такое винтовое соединение, просто чук, провернули, зафиксировали, отвернули, убрали, поменяли. Такой же. Те, кто использует колбовые фильтра, у тех есть небольшая проблема. Ну и даже не проблема в замене картриджей, то что их нужно откручивать ключом. И бывают моменты, когда резинка уплотнительная просто выходит из строя. Он ну, стареет, там твердеет и подкапывать начинает. Поэтому такие вот фильтра в этом случае гораздо эффективнее, так как они просто одноразовые. Один раз поставили, время вышло, поменяли и все. Вот эти резинки не успевают просто испортиться. Поэтому сегодня мы их разберем. Один картридж. Механическая очистка первой ступень. Барьер эксперт. Интересно, что внутри мне тоже поехали. Сейчас попробуем разобрать этот ключом. Говорят, они разбираются, но не, факт. <смех> не могу. Да, ключом даже не могу отключить. Вот да, так. Ну, я сейчас... Давай. Крутишь. Ни хрена, да? Вот, это где вы сейчас. Идет. А! Может, Может, он запрессован? Ну. Короче, ломаем. Ручной не получилось, попробуем так. Болгарки. То... вот такая вот штука внутри и она не разбирается можно только вот таким вот образом механически вскрыть колбу Катриш не сильно засорился работал он полгода следовательно за полгода небольшое количество Осадка осталась на самом фильтре. Мог проработать еще. Но возможно проблема была в других ступенях. Очистки тут первая, вторая, третья. Те остальные колбы уж я разбирать не стал, их у меня и нету. Поэтому вот, судя по всему, вот такое состояние механической очистки в этой колбе. Ну вот, все. Все, что хотел узнать, что внутри у этой колбы. Оказывается, все то же самое, только единственное, что фильтр поменьше диаметром. И все. все. а это все теперь на мусорку. Внутреннее состояние колбы тоже удовлетворительное. Даже практически не замаралось. Я думаю, эту колбу можно использовать как подстаканник, стаканчик. оп Водичка даже еще есть, не вытекает, вода в закрытом состоянии, вот так. Работа по демонтажу и разборке кар картриджа завершена, мы узнали, что находится у него внутри, из чего он там создан, какое наполнение у первой ступени механической очистки фильтров Barrier Expert. Вот. Кому интересно, можем разобрать и вторые ступени очистки, если у кого-то вдруг они есть в наличии, вы можете мне их дать, одолжить, я разберу, мы посмотрим, что у них там внутри. Пока у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Пока-пока.